Приветствую на канале Шарабара. Что в нашем деле лишнего? Посмотрим. В организме человека есть органы, которые не выполняют никаких полезных функций. В процессе эволюции эти части человеческого тела стали попросту ненужными. Однако они все еще остались на своих местах. Именно такие органы называются рудиментами. Почему же рудименты до сих пор присутствуют в организме человека, если по факту эти органы уже давно не нужны? Пока на это нельзя никак повлиять. Рудиментарные части тела появляются тогда, когда младенец еще находится в утробе матери. Не стоит путать их с временными органами, которые есть только у зародышей. К примеру, пуповина. И исчезают после их рождения. По сути, рудименты доказывают родство между нынешним поколением человечества и его дальнейшим предками к тому же это явное свидетельство того что в древние времена человек выглядел совсем не так как сейчас чем быстрее проходит эволюция, тем больше рудиментарных органов появляется у человека. Однако, по мнению ученых, в будущем наступит такой период, когда рудиментов в теле не будет вообще. Они как раз все исчезнут в процессе эволюции, но ждать нам еще долго, так что не ждите. Конечно, случится это очень нескоро, и у ваших внуков, правнуковых, потомков еще сохранятся такие части тела. Да, некоторые другие части нашего организма играли важную роль в выживании наших очень далеких предков, но со временем также стали бесполезными. Часть из них даже можно удалить хирургическим путем. Их отсутствие никак не снизит качество жизни человека. В настоящее время существует негласно утвержденный список частей тела человека, которые вследствие эволюции утратили свою функцию, но сохранились в виде рудиментов. Но помимо рудиментов есть еще атовизмы, и многие путают между собой эти два определения. В чем разница? Рудиментарные органы – это лишние части тела, но их наличие не является патологией, в то время как атавизмы это органы, которые были у очень далеких предков, но в процессе эволюции практически полностью ликвидировались. К примеру, атовизмом является хвост. Люди уже давно рождаются без хвостов, но иногда Иногда у новорожденных присутствуют выступы в области копчика, хоть это и редкий случай. То же самое можно сказать о людях с явно повышенной волосатостью. Эта черта, перенятая у далеких предков, никак не у ближайших. Атавизмы встречаются крайне редко, в то время как рудименты присутствуют в теле почти каждого человека. Какие имеются рудименты? Зубы мудрости. Человек – существо всеятное. и когда-то нам были жизненно необходимы крепкие и крупные зубы мудрости. Потому что под давлением челюстей восьмерками можно пережевывать сырое мясо, твердые частицы, хрящи и траву. Сейчас же мы употребляем в пищу переработанные или готовые продукты, поэтому необходимость в дополнительных зубах отпала. Аппендикс. Как и зубы мудрости, аппендикс был необходим человеку в связи с потреблением жесткой пищи и клетчатки, необходим для переваривания тяжелой растительной пищи. У животных этот орган хорошо развит и имеет ну, крупные размеры. Для современного же человека аппендикс не так необходим, ведь сейчас мы не употребляем в пищу растения в таком большом количестве, как наши предки. С течением времени потребность в сложном и большом пищеварительном тракте отпала, а аппендикс остался. Но можно ли считать его полноценным рудиментом? Некоторые ученые пришли к выводу, что аппендикс является хранилищем для полезных бактерий, защищенных тканью иммунной системы, которая присутствует в этом органе. Таким образом, считать аппендикс бесполезным, ну, вроде бы нельзя, а его рудиментарность на данный момент спорная. Ушные мышцы они нужны были для того, чтобы направлять уши в сторону звука, для лучшей слышимости. Это помогало человеку предвидеть надвигающуюся угрозу хищника или добычу. Сейчас некоторые люди тоже умеют шевелить ушами, но с минимальной амплитудой. Необходимость заранее слышать приближение опасного животного отпала, как и потребность в постоянной охоте для выживания. Эректор пили или эффект пилоэрекции, при котором волосы на теле приподнимаются вверх. Наглядно этот эффект хорошо заметен у животных например у агрессивно настроенной кошки шерсть на спине и хвосте встает дыбом за что отвечают мышцы поднимающие волосы именно так переводится с латинского языка термин аректор пили. так как на теле современного человека практически нет волос то эффект пилой эрекции внешне проявляется для нас как гусиная кожа то есть нервные окончания до сих пор возбуждают мышцы чтобы приподнять волоски когда нам холодно или страшно однако вместо ставшие дыбом густой шерсти у современных людей наблюдаются гусиные пупырышки Эпикантус — это такая вот кожная складка, нависшая над верхним веком человека. Считается, что пикантус характерен для монголоидной расы, а обусловлен данный рудимент погодными условиями, в которых жили предки современных людей: суровые зимы, сухой воздух, пустынь, обжигающее солнце. Эпикантус был дополнительной защитой для глаз. Сейчас же у нас есть солнцезащитные очки, к примеру, и потребность в кожной складке со временем исчезла. Хотя до сих пор встречается у некоторых людей. Рудимент третьего века. Третьим веком называется такая вот маленькая перепонка во внутреннем уголке глаз. Это не что иное, как остаток органа под названием третье века. Оно есть у рептилий, некоторых млекопитающих и птиц. И оснащено железой, выделяющей слезу, которая защищает органы зрения от пересыхания. Интересно то, что среди приматов третье века очень большая редкость. Из этого можно сделать вывод, что этот орган исчез в очень далеком прошлом. Длинная ладонная мышца. У наших предков данная мышца отвечала за обнажение когтей и лучший хват при перепрыгивании с дерева на дерево. У современного человека давно отпала необходимость передвигаться при помощи рук или выпускать когти для ловли добычи. Поэтому у многих людей не осталось и следа от длинной ладонной мышцы. Тем не менее, чтобы понять, сохранилась ли она у вас, проделайте следующее действие. Опустите руку ладонью вверх на ровную поверхность, затем соприкоснитесь кончиками большого пальца и мизинца и немного приподнимите кисть вверх. Точнее, даже правильнее сказать, потяните немножко ее на себя. Если вы увидите выпирающую длинную полосу, то это и есть та самая бесполезная сейчас мышца. Если вы ее не обнаружили, то не переживайте, это абсолютно нормально для нынешней ступени нашего развития. Копчик. И именно он дает понять то, что у наших предков были хвосты. Более того, и в настоящее время рождаются люди с отростком, подобным хвосту. Это уже считается атовизмом и подлежит хирургическому удалению во избежание неудобств в будущем. Кстати, копчик является довольно полезным, несмотря на то, что это рудимент. К примеру, он помогает распределять нагрузку на мышцы таза. К нему крепятся некоторые мышцы и связки. Внезапно, соски у мужчин. Если необходимость этого органа для женщин обусловлена функцией кормления потомства, то наличие сосков у мужчин по сей день вызывает много вопросов. Дело в том, что в процессе развития плода в утробе матери нет совершенно никакого различия между эмбрионами мужского и женского полов. А если быть точнее, то изначально мы все девочки. Пацаны, поздравляю! Только после 15 недели беременности эмбрион получает половые признаки, однако соски формируются еще до этого момента. Вомироназальный орган – это отдел обонятельной системы, который хорошо развит у многих животных, но потерял свое значение в жизни современного человека. Дело в том, что благодаря вомероназальному органу позвоночные способны различать феромоны. У животных это играет большую роль при спаривании. Благодаря феромонам самки, самец понимает, что та готова к созданию потомства. У людей же потребность в различии феромонов потеряла свое значение, так как мы полагаемся на социальное взаимодействие и выстраивание отношений. Сейчас данный обонятельный орган развит либо очень слабо, либо вообще не имеет выхода с одной из сторон носовой полости. Синтез витамина С. Нехватка витамина С аскорбиновой кислоты в организме может привести к заболеванию цингой с последующим летальным исходом. Однако человек не может самостоятельно синтезировать этот витамин в своем организме. В отличие от большинства приматов и других млекопитающих, ученые давно предполагали, что у человека существовал орган, отвечающий за выработку аскорбиновой кислоты. Однако подтверждение этому было обнаружено лишь в 1990 году. Тогда был найден псевтоген, отвечающий за выработку витамина С, аналогичный тому, что есть у гвинейских свиней. Но у современного человека эта функция отключена на генетическом уровне. Такие вот приколы с организмом человека. Если я какие-то рудименты забыл указать, то пишите в комментариях, с удовольствием ознакомлюсь. На сим же позвольте откланяться. Счастливо!